Итак, обещанная пирамидка. Как ее сделать? Вот посмотрите, я выравниваю, выравниваю правило. Вот мы выравниваем правил. приблизительно, чтобы он был ровненько. И сейчас мне вот это все. Сейчас. И вот это необходимо необходимо закидать и затереть. Тогда это будет очень хорошая, качественная работа. Я сейчас это все закидаю. Все у нас получается. Получается и неплохо. Сейчас я растворчиком закидаю, разотру. Ну, и итог вы уже посмотрите сами. Вот а Пока это вот так.